Итак, всем привет! Сегодня пойдет речь о крутых наушниках от компании... Ну что ж, друзья, перед началом данного видео я хочу сказать по поводу прошлого видео. А именно почему там у меня был такой странный голос. Так вот, я просто хотел сделать пародию или же копию, но очень известного техноблогера Шеллиста, Что у меня, конечно же, не получилось. И затем я просто вспомнил его золотые слова. Я, ну вот ты, кстати, входишь в топ-3 крупнейших каналов в СНК, посвященных компьютеру. Ты знаешь, сколько в принципе на данный момент а, каналов про ПК с количеством подписчиков больше 5000? Ну, черт его знает. Просто я бы хотел, чтобы хотя бы хоть десяток из них вот добрались до сотки. Потому что, честно, уже надоели просто одни и те же каналы. Хочется что-то новенького. Вот это вот, вот, наверное, скорее всего, новое поколение, то есть Fresh, который будет потом, после старичков ну я себя не считаю конечно еще старичком свечка будут ну, но впереди но как-то вот не хватает каких-то вот новых ярких имен которые будут наконец-то как бы подвинуть все вот эти вот скучные каналы жирные продажные вот поэтому я надеюсь на это давай но ну, а если так подумать то действительно зачем копировать кого-то если ты можешь быть собой и возможно людям это понравится но если же нет, то будем дальше копировать Ашалиста. А ладно, ребята, я шучу. Боже, какая шутка! Итак, давайте перейдем к теме видео. Поехали. Сегодня я закупил себе в личное пользование крутые наушники от компании Philips, модели SHL3070RD. Есть такая же модель, но только с микрофоном, и именно эти наушники я взял без микрофона. Итак, что могу сказать об этих ушах? Вначале мы на коробке сможем увидеть надпись Bass PLUS, которая говорит нам, что благодаря 32 миллиметровым излучателям наушники Bass PLUS воспроизводят музыку с глубокими и насыщенными басами. И хочу сказать, что ребята из Philips не наврали, ведь бас здесь очень глубокий и приятный. Но если же мы заговорили о их технических параметрах, то давайте продолжим. Чувствительность у этих наушников 103 дБ. Честно говоря, я не знаю много это или мало. Но могу сказать, что у AirPods чувствительность почти такая же и звучат они очень даже громко, где-то приблизительно как эти наушники. Подключаются они по разъему 3.5 мм и кстати длина кабеля 85 см, что большим плюсом является в их практичности. А теперь давайте поговорим о дизайне. Тип данных наушников закрытый или же другими словами накладной. И в отличие от других наушников такого же типа, здесь максимально удобная посадка. Во-первых, такую посадку обеспечивают две мягкие и дышащие амбушюры, от которых при долгом использовании не болят уши. А во-вторых, данная конструкция имеет свойство вращаться на 90 градусов, что иногда также полезно. Итак, цвет. Лично себе я взял красные наушники, но кроме этого решения есть также белый, синий и черный цвета что ж, звук у данных наушников очень чистый, глубокий и приятный. Также я очень хотел записать для вас то, как они звучат, но к сожалению у меня нет специального оборудования для таких задач, поэтому записывать звук я буду через обычные петличку. Сразу хочу сказать, то, что точно такой звук, как у этих наушников, вы не услышите, но хотя бы примерно будете понимать и ориентироваться. Итак, давайте послушаем, что же у нас получилось. Тоже давайте подведем итоги. Данные наушники очень хорошее решение за свою бюджетную стоимость. Ах да, купила я их ровно за 300 гривен, или же 830 рублей. Сразу скажу, что купила их по скидке, а если же брать просто так, то полная их стоимость составляет 500 гривен, или же 8... или же 300, или же 1000... Это пиздец. Или же 1380 рублей. И, наверное, вы скажете, ты их взял-то по скидке, а мы не сможем. А и тут как раз-таки наоборот, ведь уже меньше, чем через месяц, а именно 27 ноября, будет черная пятница. А если точнее, то будет много больших скидок, и взять себе такие же наушники по примерно такой же цене, я думаю, вам не составит большого труда. И чуть не забыл сказать, что у меня также есть такие наушники на блютузе, Пользуюсь ими приблизительно где-то 2 года. И если вы хотите, то я могу их сравнить и выяснить, стоит ли переплачивать за Bluetooth версию. Что ж, ребята, на сегодня у меня все. Если вам понравилось данное видео, то обязательно поставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы, так сказать, морально меня поддержать. Ну а с вами был Толик, до новых встреч, ребят, пока.